Добрый день, молодые люди. Меня зовут Эрик Сукашоков, и я знаю наперед. Ты зашел на этот ролик благодаря рекомендации на YouTube. Если бы этот ролик бы не попал на главную, ты бы сюда бы не зашел, как и 90% других людей. Это, к сожалению, истина и так все работает. Поэтому есть одно решение: это канал Telegram. Я наконец-то решил им заниматься и перенести все свои социальные сети именно в него. Там будет самая преданная и дружелюбная аудитория. Может быть, ее и будет мало. Но она будет я смогу общаться 24 на 7 ну и 1 апреля я разыграю в своем телеграм-канале 50 лайт подписок на сабишоке на месяц ссылочка на тиграм есть в описании я тебя там жду Мы можем уже пообщаться ну и самое главное прямо сейчас вы увидите ролик про модерацию на сабишоке и это было интересно во-первых там было очень много моментов ну а во-вторых рекордное количество читеров мне кажется, это именно так. Ну, а самое главное, там были некоторые клоуны, которые прикидывались до последнего, что они чисты. Много, да, спойлеров? Так что все, я молчу. Приятного тебе просмотра и самое главное аппетита. И не забудь поставить лайк, если тебе понравится ролик. Мы начинаем. Николай по имени Сьюзен. Добрый день, Йо хакинг. Добрый день. А, прямо сейчас мы приступаем, и я нажимаю встать на прайм. И с этой секунды мы теперь. Контролим ситуацию на проекте садибиршоп.net. А им ДМ, читерство. Нарушитель у нас человек по имени Ноуси. А им. Сколько у него часов? 122 часа, и у него вроде третий либо 4-й левел фейсит Так, нет, это, это первый, по-моему. А, это первый 9 матчей. КД у него 0,96, 17 фрагов АВГ. Ну, какой... ну Да, это печально. И, скорее всего, сейчас он должен показывать просто худшую игру. Так, ну двигается он не как первый левел, это 100%. Это движение не первого левела. О oh, боже, а что это сейчас было? Давай я сразу пропишу э, ESP. Так, теперь мы видим, что происходит на карте через э, редген. Так, пытается... Он очень плохо стреляет. Слушай, ну стреляет он мимо. Какого у него КД? Семь! Семь! Есть шанс того, что он после того, как мы зашли, так начал играть. Но КД-7 это неадекватно. Но он очень плохо играет. Я не верю, что он так всегда играл. Смотри, у него КД спустился уже в два раза. Ну, сейчас начал опять играть хорошо. И потом начал делать. Вау. Ну, слушай, играет он очень странно. Но это не первый левел. У парня спустилось КД до двух, семерки. Очень странный чел. Но не стоит проверки. Типа, как игра жизни просто... Ладно, хорошо, ребят, мы выходим Читов здесь не найдено, поэтому мы идем дальше Читерство, ретейк, первый и третий лол фейсит ВХ, АИМ Нарушители у нас 4 часа Пустой аккаунт полностью, ничего интересного Даже аватарки нет, поэтому очень даже возможно, что это правда Ой-ой-ой, yes, посмотри на его КД 2 Смотри, у него 46 фрагов Как у противников 23 максимум ну, Либо это читы, либо это смурф какой-нибудь не, ну и наверное игроки ставили RS в чат. Так. Возможно. Мотов, правильно Мотов. И знает про второго. Пока знает все. С ножом спокойно играет. Yeah. Ладно, ничего примечательного. Ретейк, нарушение правил, нарушитель у нас, оскорбление в текстовом чате. Сейчас, прямо сейчас он писал, одно слово он написал. Ну, не зн... дружище, ну, честно. Ну, мы же не в детском саду, это нормальная практика, нет нарушения. Читерство. А им. КД у парня сейчас 3.4.26. 1.33. Похоже на ложный тикет, как и обычно, да. Ты, ситуация 3 в 3 сейчас ну, Нет, чуваки а, Ладно, я построю еще раунду, но такие бесполезные тикеты Просто чел Один фраг, наверное, сделал в голову И на него кидают тикеты Это ужасно, это просто ужасно Нет нарушений Опять нет нарушений, это хорошо, это правда хорошо Оскорбляют Вот бы легко у вас был <муляет> Так же, блядь, как Ой-ой-ой, <муляет> о чем ты, дружище <муляет> Да, да. А Кинги а не чел. Там еще, кстати, ютубер Юрик играет. А знаете да, такого? Юрик, я, я, я тебе доверяю как человеку, которого, с которым знаком. Сейчас да? я снимаю видео, проверяю модерацию на сибершоке. Да? Это, это заслуживает бана да. или там было такой 50-50? Mm -hmm. Точнее, мута на 6 часов. Ну, мут на 6 часов, я думаю, нормально. Любой негатив. М может, может быть, он рвовкил? Ну, грязно. Ладно, я тебя услышал. Хорошо, мы кинем ему мут на 6 часов. Попрошайничество, АВП. Просит 25 рублей. 25 рублей. Что за? Ладно, давайте посмотрим. Его зовут Шафи. Заходим на сервер. нету карточки. Тогда она мне даст 20 рублей. Так, речь про 25 рублей. Объясните, пожалуйста. Человек по имени Хафи. Он Да Прям очевидно, да, да? Да. Нет. Хафи, в чем дело? Ты что? На базаре? Блять, извини. Ну, как можно извиняться, дружище? Ты зашел в премиальный сервис CyberShock. Здесь играют самые обеспеченные и самые культурные люди этой страны. О чем ты вообще? Какие-то 25 рублей? Ты что? Хафи, к сожалению, ты прямо сейчас получаешь мут на микрофон за попрошайничество на 6 часов. Спасибо. Читерство. Пистолет ретейк. ВХ. Ах, людей ничего, ничего, ничего, ничего не учат. О, один час. Один, один час. три. Один Ох, как хорошо. Ержан, добрый день. Да. Вас приветствует техподдержка про флегсабершок. Выкинули тикет хочу. на человека по имени Баракуда. А, да -да -да. Объясните свою позицию. Я сейчас за ним слежу, вы можете также за ним следить. И вроде он пока ничего не сделал. Не знаю. он с вохать блядь. А что для, для вас понятие свалился с Я им просто не верю. Вы ему не верите. По какой причине? Потому что он да. маленький. Ну, блядь, вот сейчас сам я за ним посижу, я ему не верю. Просто не верю ему. Просто не верить ему. Давайте посмотрим за ним. Ну и аккаунт новый, тем более. О! Я не говорю, не верю ему. О! О! О! О! Слушай, я да. хочу позвать его на проверку компьютера, наконец -то. Добрый день, молодой человек по имени Барракуда. Да, это шок. К сожалению, вы нарушаете возможно правила практика Сапершок, поэтому мы вас просим а, прийти к нам на проверку в Discord. Хорошо. Опа, Skin Changer. Второй. В... Как второй 03. Как давно? Второй 03? <laughs> ну да. Нет, на пользователь не давно, это не мак. Компа брата. Ну, а дружище, так не, так не работает. А, так там, смотрите, у вас вон там еще экстрим хак, он ну, как вы объясните. 2 что за 2.03, как вы это объясните. Подожди, Ладно, хорошо. Ну ладно, скажите, честно, зачем с играли? Он без читов играл. Ему нужно. Кто он? Я фур. Мы про тебя говорим. Шок, слушай, вот сейчас ты говоришь с хозяином аккаунта. Что у нас происходит Ладно, лифте. В общем, мы будем вынуждены выдать вам блокировку навсегда. Бесторонняя, по вам. Да-да. <смех> <смех> Небольшая рекламная пауза Сейчас подо мной есть барабан бонусов Который я могу прокрутить и выбить Какой-либо приз из предоставленных И мне падает uh, 3 скина При пополнении 600 рублей И я ввожу сюда промокод Мега Крип. И прокручу барабан еще раз. А Не было ждать 3 дня. И этот промокод ограничен, поэтому кто хочет, можете его активировать. Мне падает 35% к депозиту. Ну, в любом случае, у меня 430 на балансе. Давайте сделаем шестерку, открыв новые кейсы. Давайте магически. Тут сама фишка в том, что стоимость кейса постоянно меняется. Никто не знает список призов. Это интересная история. И набадает 600 рублей плюс один токен. Предлагаю открыть тайное 3 раза. Контракт. Так, набадает 7 стоп. Ну а ссылочку на же дроп и промокод для барабана. Я оставлю в закрепленном комментарии этого ролика. Так читерство на Only мираж на проверочку. Вау! Так серьезно, на проверочку. Папаша, не так уверенно, папаша. Папаша, <laughs> ты очень уверен в себе. Когда у него 2.62, 21 на 8. Это лучше КД на сервере. Аккаунт ну, у него аккаунт. без звания, без фейса. Это новый, супер, супер новый. О! Ну. Есть. No. No. А! Это наш клиент, слушай, я на самом деле чуть-чуть больше посмотрю для контента Ребят, не пейте меня, я хочу записать Ладно-ладно, там люди уже его комментируют, я беру его Добрый день, папаша Блин, Эрик, В смысле, кто? На сервере подозревают Фуди как читера Я Да, я понимаю, про это? Фуди, подозревает 15 -15. как читера. У тебя есть пруфы, что он ч... с чем-то? Э, подожди, кого? Спасибо. Фуди? Да, Фуди. Ну, не э, тебя э, же. Нет, нет, нет, он без счетов еще. Без счетов? Хорошо, спасибо. Я сдал, пока меня проверили. Зачем тебе проверять? А что у тебя? У тебя что-то есть? На меня иду жалуются. У тебя что-то есть? <свят> но у меня ничего нету, но хочешь, можно на перфиксы ну, если хочешь, по своей инициативе, можем. Ну, окей, папаша, пойдем, давай. Ну, Чувак, я его байчу очень сильно. Мне и делаю вид, правда, что я, по я всем... не понимаю, что у него чит, хорошо? Ну, хорошо. И, и сейчас он уверенно, он, поним... он думает, что мы просто по приколу сейчас проверим компьютер. И мне интересно, на какого моменту будет нам врать. Но у него очевидно чит, то есть это ВХ был, 100%. То есть, чуваки, это не контрится. А, прямо сейчас мы занимаемся видеосъемкой. Мы записываем ролик про то как мы проверяем игроков. На самом деле у нас программа чутка не очень правильно работает, поэтому она даже явно чит не видит. Поэтому про просто Стива вид, что мы тебя проверили, хорошо? Чё, серьезно? Ну, в плане... Я, мы сейчас... Ну, включи экран, свой, мы тебя будем проверять. Но типа... Кор короче, просто на показуху сделаем. давай. Бля, вот такого я, конечно, не ожидал. Как Блин. вас зовут, Эджар? Данил. Данил, отлично. Данил, давай проверяем, мне на чит. Это что? Данил! Данил, это что такое? Данил! Данил! Даниил, вы меня пугаете, что это такое? Да, короче, я перед проверкой на другом серваке вот такие архивы создал, чисто весь сербочий стол, так их уставил. Чисто все здесь заставил ему. А, то есть вы без что? Ну да. Я верил, что Так вы чистые. Проверка качал. С, С чит склада, драйвера. Это чит. Ну, я надеюсь, не ваше, он просто попал в ваши, ваши загрузки. Нет, почему, я качал его. Только он у меня не запускается, типа из-за обновления недавно. Читы перестали работать. Грустно. Я, подожди, Данил, подождите, что происходит? Данил, я не понял. Только что я вам доверял как своему брату, а сейчас я вижу, что у вас в качках из чит. Это было неделю назад, вы хотели скачать чит и запустить его. В чем дело, Данил? Данил, зачем вы так с нами? Я же доверял. Что будем делать? Данил, вы получите и так сейчас бан. А, пожалуйста, признайтесь честно, какой у вас сейчас был чит включен, вот прямо сейчас? Ну, честно, его ты, и так, ты, и так, ты и так бан получишь, дружище. Пожалуйста, скажи. За что? Тебе... За что бан? Ты сейчас с читом играл? Сейчас. Да, прямо сейчас, на себе шоке, пока 10 минут назад ты играл с читом. Да? А где это чит? Так мы тебя не проверяли до конца. Так проверяйте до конца. Окей, Дима, проверил до конца. А где вот эта вот программка EMPX, которая вот там была запущена? Откуда я знаю? Ну как? Это же чит. Ну, откуда я знаю? То есть... -то там была, она бы там была. Ну, смотрите, вы запускаете CSGO, после CSGO вы запускаете MPX, который э, чудесным образом сейчас не находится на компьютере, да? Ну, значит, ее нету. А, ну да. Ладно, в общем, вы получаете бан навсегда. Ладно, если честно, а, короче, софт и говно полный. А на тех же проектах, которые я вот недавно да, заходил, я почти на всех меня вошел. Еще ни один не спалил, этот щит. Даже вот так вот даже не проверил. Ну, потому что это они. А это мы. Ладно, спасибо э -э -э за то, что признался. Только ты очень долго врал, это прям ужасно. А я не думал то, что он останется. Я реально не думал то, что он останется. Я говорю, у меня постоянно проверяют, поэтому он не остается я не ждал. Включает паузу, гомонитесь. Как можно паузу включать? <interior> Может, музыку он сделал, да? <смешки> а, музыка, да. Ну трек Мик очень хороший, прикольный трек Арена пятая, послушай меня, внимание Пятая арена, добрый день Кто, кто трек включал только что? Дружище, что? дай мне этот трек по-братски, как называется? Не-не-не, не, выруби, выруби Просто дай мне это название трека по-братски Товарищ, что? послушай что? меня Прямо сейчас я тебя забаню, если ты не дашь мне трек И, Товарищ, скинь мне гребаное. Название трека. Пусть раздвоенский, но ты что, мы что, клоуны здесь? Все, давай удачи, бро. Пока, Шок. Пока. Пока. ХНС, нарушение правил. Оскорблял человека. Скиньте тренинг, колёв. Иди сам, найди, зайди на сервер, сукинье. Я отап, шифт. О, занял, гадяра, дорога. Так скиньте молодой человек по имени лайни о чем ты как ты разговариваешь с людьми они старше тебя во-первых во-вторых какие оскорбления что за можно, культура пожалуйста можно пожалуйста скинуть ip тренинга Алло. вот так и надо было начинать дружище я, у я не у них спросил ну то я, прих я прихожу Слушай, и ты их обзываешь запрещенными словами в российской федерации о чем ты Mm, да. Нужен мне тренинг, пожалуйста. Я хочу поиграть. Я... Хочешь тренинг? Заходишь на сай... сайт Сайбершок Выбираешь это, хнс, выбираешь смотри, тренинг. Что? У тебя не работает шифт? -ап? Да. Скинь пост IP. Тренинг. Вот тебе IP. А, дружище, Ленни, все? Это оно? Да, все. Только спасибо, ты. Давай, пока. Давай я пока. Стой, стой, ну, подожди, ну, Ленни, ты понимаешь, ты оскорблял людей, они кинули тебе тикет, значит, ты оскорблял М -м -м. Не, не просто. Ты получаешь мут микрофона на 6 часов. Ой, кибершок, сука, я... Как <смех> Эрик, сука, шоков, пошел. <смех> <смех> да что, меня щел матом покрыл <смех> сейчас. <нет. смех> Массовый фрикил неадекват. О, вот массовый, мне нравится. Велосити абузер. Массовый фрикил. Очень хороший человек. А что из этого, правда? Тест. Играет за КТ без микро. Короче, он за КТ с на 14 дней. Спам команды на Оскорбление игроков и модерации. Токсичность, нормальный чел. Оскорбление матери. Слив. ⁇ -мо ⁇ сколько тикетов на него. А -а -а. <свист> <свист> это рекорд, это рекорд за всю жизнь. Смотри баны, вот сколько банов на него. Ему Что это такое? Это самый... Это самый да, я тебе говорю, самый злостный нарушитель. За всю жизнь, да? За всю историю проекта? Походу, да. Это... О Распишись на ягодица. Собака, боже, чувак. 470 часов. 2 700, 2, 2000 элла, 2, 2, 2, да господи. Токсик. Очень, я сейчас хочу пообщаться, посмотрите, он же должен общаться сейчас. Что ты хочешь от меня услышать? Зачем ты нарушаешь ну, правила Джейла? в чем проблема? Так, я хочу с тобой попытаться поговорить, ты не хочешь это сделать? Да просто у меня мут везде, я говорю, делать нехуй, вот так вот то, развлекаешься. Джайвный, развлекаешься, ладно, хорошо, удачи. Давай я вас забаню полностью на Джейле. Да. Я его на себя забанил, так будет проще. Нихуя себе, ну, ну, потому У -у -у. что он делает а бред. На этом Нет, на всем жаль. Нарушитель был наказан. 23.30 уже очень поздно. Люди идут спать. И мы тоже будем закругляться. Сегодня выпуск получился насыщенным. Вначале было не очень, а дальше вошли все лучшие и лучшие тикеты. Мой коллега Дима Элхакинг стримит на Твиче, поэтому я оставлю ссылочку на его канал в описании. Ну а ровно через месяц будет очередной выпуск проверки модерации на Сабершоке. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить этот ролик. Ну или посмотри предыдущие. Приятного просмотра. И не забудь поставить лайк.